Всем привет! Меня зовут Глеб и вы находитесь на канале «Бесплатная школа видеоблогера». И сегодня мы разберем, что входит в отчет менеджера канала заказчику. Создание отчета для заказчика – это не только итог работы менеджера за определенный срок, но и конкретные предложения по дальнейшему развитию канала. Ведь на практике может оказаться, что выбранная изначально стратегия не работает. Поэтому нужно изучать аналитику канала, знание трендов и интересов аудитории. Конечно, все это влияет на развитие канала, однако главное, чтобы это было личной инициативой менеджера в успехе канала. Менеджер YouTube – очень перспективная профессия. Одно из главных ее преимуществ – вы можете работать удаленно из любой точки земного шара, а получить все необходимые знания уже сегодня можно в нашей школе видеоблогера и совершенно бесплатно. И не забывайте быть активным подписчиком, ведь некоторые заказчики ищут себе менеджеров, отслеживая комментарии, поэтому подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы получать новые видео первым и ставьте лайки, если наши видео для вас полезны.